маркетинге имеет место фактор случайности ты разработал запустил какую-то компанию и она неплохо сработала и на основании этого вот этот опыт наработки этой компании они берутся за основу как фундамент для дальнейшего продвижения а потом это не работает потому что это иногда вот имеет место фактор такой случайности необоснованный успех как-то сложились звезды сработали алгоритмы рекламы и вот получилось все неплохо но это очень опасная ситуация ожидания уже будут относительно этого успешного опыта типа теперь так всегда будет но нужно смотреть на данные за какой-то период времени а не только на одну какую-то успешную компанию тут парадоксальная ситуация успех это вроде бы хорошо но когда это резко и необоснованно то это может все равно приведет потом к откату назад и правда она же все равно восторжествует